Спазм такой, что пациент из Египта немножко подбегает еще три до три. Пусть пьет. D3. Друзья, сейчас у нас будет очень интересный пациент. Он приехал к нам из Египта. Ситуация у него сложная. Он у нас был на семидневном дневном курсе, вернее, не был. Он сейчас его проходит до конца. Вот сейчас шестой день, и у нас день правки. Вот мы сейчас... С ним будет работать наши Игорь Александрович Долженко. Я буду ассистировать. Ну, молодой парень с очень сильным сколиозом, с очень сильными болями, с очень сильной деформацией мышц. Но я думаю, что всем будет интересно.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 Да, yes. yes. You need uh, to drink something with this, this mm. sodium. sodium, water and sodium. Please drink all. Mm. Oh. I will wait. Drink this. Mm. <coughs> headache when it's start, morning, evening, when it start? When it start. start when start the uh, headache? Uh, the evening, Even. the evening, it should the evening. Do you want uh, to eat something? If you eat something, it's close or not? It's stop or not? A uh, little uh, uh -huh. the coffee. Ah, coffee. The coffee coffee is uh -huh. Okay, this is headache, uh, not from your uh, neck. Mm -hmm. This is from your stomach, mm -hmm. you have, because I see this is from your childhood, from your when you was a young. When you, how old uh -huh. are you now? Uh What's the 20, 21, 21, Окей, и я думаю, что это больше, чем 15 лет. 15 лет. Да, когда ты был 5 лет. И в Египте, uh -huh. Египте it, uh, каждый день это спорт. Проблема нет. Значит, головная боль uh, с правой стороны бывает. Ah, с правой стороны. Uh, с правой стороны полностью это разгибатель. Проблем с льдом, но... Не проблем. Но проблем. Не проблем. Правое плечо болит. Uh, болит и днем, и ночью бывает. В середине, значит, это грудиная мышца. Uh, груди, грудина сама. грудине, короче, боль сверху, верхняя часть. Uh, значит, между лопаток тоже боль в середине. Uh, when Первый день болит? Второй день очень-очень хорошо. Алхамдуллах. Алхамдуллах, гулять, гулять, гулять, нет проблем. Потом это так-так-так. Короче, в, в спортзале сейчас не занимается <coughs> и болеет uh, поясница. <coughs> uh, from right or left side? Uh, left. Le uh, right side. Mm -hmm. С правой стороны. Uh -huh. И с правой стороны очень сильно жалуется на тазобедренный сустав. Очень глубокая боль, боль постоянная, ночью, ночью даже спать не может на правой стороне. Правая ягодица валит, иногда не чувствует, иногда не имеет, иногда боль, значит, это правая ягодица. This, this part, no. No, no. ага, с ногами нормально, uh, This. чуть-чуть, ага, левое колено валит, чуть-чуть. Здесь парт, здесь парт, здесь парт, Ага, нижняя часть колена под чашечкой, no. боль, when it's Ага, утром болит колено. А, когда молится? 10 минут. минут. А. Ага. Ага. После намаза, короче, встать не может с колена слева. А, значит, лодкостопия идет у него а, вторая степень. И а, правая пятка болит еще. Тоже вечером. вечером. Ага, в 12 часов ложится. А, 4 раза за ночь просыпается. 4 из 5. И что-то, таблетки, чтобы закрыть Ага, витамин Ага, Вот у него левая сторона как раз. This is big one. Yes. У него работает вообще только правый разгибатель, левый не работает. Здесь вообще как будто мышцы нет. Палец вот просто проваливается здесь, а здесь напряжена как сталь. Астистые отростки фактически залезли под uh, разгибатель. Uh, I will tell you, breathe in, breathe out, okay? You know what is this? Вдох, выдох. Yeah. Do you know? Okay, you, know you listen yeah. will listen him. He Вдох, mm -hmm. выдох. Хорошо? Okay? you must do it very deep. Okay? Вдох, выдох. У Do you have ache? How many? Uh, for example, one, two, 3, four, five, ten. Mm -hmm. How much? Uh, Six. Six. Okay. Два. Шесть. Знаете? В In this part eight. How much? One, two, three, five, ten. How much? Four. Four. Uh -huh, Dog. Dog. Dog. Oh, хрустит все. Нет. Ноль. Выдох. Тут. How much? Нет. Нет. Ага. How much? 1, 2. 2. Okay. Док. Выдал. Тут. Как много? 0. Тут. 6. 6. Здесь. 0. Здесь. Тут. Нет. Тут. Угу. Двойка. Смотри, все. В рикозе уже, видишь. Но ну, это вот э, из-за неправильных занятий. Или все-таки пережатие такое идет? Или кололчет? Пережатие, наверное, может. Видишь, на этой ноге-то нет такого. Здесь вообще жесткий, прям. Но ну, он молодой, 21 год. У него и не здесь. Получится. У него и здесь тоже, видишь, сосудистые. Копчик здесь вообще слегка uh -huh. Вот, копчик сейчас вот разрез, копчик находится на 3 сантиметра от разреза. Но здесь вот такой интересный случай, что э, в грудном отделе сколиоза почти нет, такая еле-еле первая степень, а поясничный отдел, здесь вот ближе второй, третий, даже между вторым и третьим,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 выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, вдох, вдох. Ведух. Ведух. Ведух. Ведух. Ведух. Ведух. Yes, good boy, funny. Ah, <laughs> <laughs> oh, you see, water start. Okay, it's good. Спотел весь. вот две манипуляции сделали, лимфа заработала. Выдох, вдох. Are you alive? No, of course not. We know. No. We no. no. работа здесь, если брать способами хиропрактики, здесь не справиться с ним даже по ногам, если посмотреть, да, то есть развитие разное здесь вот этой икроножные мышцы огромные, да, то есть ну вот это худая, это огромная, толстая. ну вот чуть-чуть лучше стало, да, то есть но ну, не идеально, очень сильно развернут крестец в посдошном сочленении. You need control only your breathing, ok? Every time, breathe! Вот, вот я хочу сказать 21 год, здесь такое зажатие, что уже сосудистое здесь идет. обычно вот к 35-40 к бывает, вот такие вот. Здесь вот, не знаю, прыщи были, не знаю, уколы делали, левая сторона, а что, не работает совсем, сосуды они все, сосуды порванные. Вы будете сейчас немного электризации. вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, Док. Док. Yes. Feel no. Breathing. Breathing. Breathing, братан. Yes. Yes. It's pain. Breathe deep, please. Нич. This is not funny. Ha. Uh, yes. This is good. Yes. More. Body. Yes, very good. Good boy. Yes, pain. Yes, yes, yes, yes. Three times more. Yes, three times more. Yes, two times. Please waiting. Two little bit, little bit. Man, man, be strong. Нам нужно сделать расстояние. У него здесь зажато все. Для того, чтобы сейчас убрать сколиоз. И вот сейчас раз разворачивает крестец. То есть вот этот спазм основной дает крестец. Крестец очень сильно развернут в позвоночных костях. Он говорит, что появилось 5 лет назад. И появилось это... Ну, возможно, что-то поднял в спортзале. Он даже не помнит. Спазм такой, что... То есть иннервация нарушена, что левая сторона не идет кровоснабжение совсем в мышце. Поэтому мышца деградирована, левая. И э, вот эти вот сосудистые, кровавые, э, то есть это, ну такое обычно бывает у людей с варикозом, но не знаю, к 40 годам, которые собой не занимается, Но вот так, чтобы у молодежи такое было, это вот крайне редко. Потому что интересно, у него левая сторона здесь зажата и правая нога. Вот, да? То есть, видите? Такие вот вещи. Сейчас пытается Игорь Александрович выставить, по... выставить его крестец а -а -а, между повздошными костями. А -а -а. Вот эта процедура немножко неприятненькая. Он молодец. Он держится очень хорошо. Вот. Нервная, система поряд... Нервная система в порядке. Ну, здесь стало уже помягче чуть-чуть. Сейчас развернем. Нужно отодвинуть крестец. У него крестец из-за неправильного поднятия тяжести. Звучит жестко, да. Но это просто из-за того, что деревяшка звонкая. На самом деле нагрузка небольшая. То есть это деревяшка бьется, резинка, а деревяшка бьется поэтому звук такой. Сейчас нам нужно, то есть вот обычно система До. немного другая, но Игорь Александрович просто профессионал своего дела. И До. здесь вот сейчас нам нужно убрать вот этот развернуть До. между До. поперечными и основными остистыми отростками идет работа. Ну больше по мышцам, по паровертебральным. Для того, чтобы вытащить остистые отростки из-под разгибателя спина. Здесь основная проблема какая была. Что явилось первой причиной? Почему такой сколиоз в поясничном отделе? Может быть, упал. Может быть, неправильно поднял штангу, сорвалось у него, на него упало. Может быть, прыгнул где-то на батуте, неудачно прыгнул. Это смещение крестца. Крестец был очень жестко развернут. То есть такое, ну, то есть это, это обычно после аварии такое мы видим. Когда идут переломы тазовых костей, Вдох. когда идут э, то есть очень серьезные смещения. Вдох. Вдох, То есть именно травматизация. Здесь причина травматизация. То есть мы думали изначально, что родовая травма, но все-таки травматизация. Вот. Единственный момент, что Атлант, видимо, много лет смещенный, поэтому у него а, мышцы развиты неравномерно, правая мышца грудная больше левой, значительно процент на 40, наверное. И а, поэтому моршки пошли, да? Нервная система. Релакс, релакс, релакс. Окей. Ну, здесь деформация идет за 5 лет уже. Здесь, конечно за день такое не устранишь это сейчас мышцы ему мы включили и вот сейчас спортзале будет заниматься и все это <связывая> дыши дыши breathing breathing Зажатая грудная часть, поэтому жаловался на боли в ребрах спереди. да, Казалось бы, откуда здесь позвоночник? И причем здесь и ребра? А все взаимосвязано. То есть иннервация идет от позвоночника в ребра. Часто люди пользуют, путают сердечную боль с межнебренной невралгией, вешают холтер. Она да, проверяется, ходит по больницам, пьет таблетки от сердца, карвалол литрами. Да. А вы должны знать, что кроволол – это очень сильная химия. Такой бутерат очень серьезный. Да, то есть он производится, это не из натуральных веществ. Вот, и э, лечит сердце, а в итоге нужно поправить грудной отдел позвоночника. Грудной отдел позвонки раздвигаем, устраняем ротацию. То есть ротация – это разворот. И э, боль в сердце проходит. Ну, это буквально один прием. Ну, сколько вот? 20-25 минут работы. Получается, начал заниматься в 15 лет. И сами понимаете, без тренера, видимо, всем хочется результат вчера. Вот, поэтому логика какая. Я лучше сейчас побольше подниму, чтобы быстрее накачаться. Но без тренера это все опасно. Yes, you will, you will be the best bodybuilder. Yes. Да, yes, You will be. You don't have the chance. Yeah. <laughs> Я говорю ему, что ты будешь самый крутой бодибилдер. <laughs> У тебя шансы нет. Он говорит, я уже больше не хочу. Ну. Я говорю, а у тебя шансов нет, ты все равно будешь лучшим бодибилдером. Вот видите, да? Вот такая ротация сильная. То есть, чем чревато? Отключена с левой стороны не только мышцы, отключено кровообращение, что в 21 год у него уже застарелый варикоз. Вот здесь вот. Да? То есть, это застарелый варикоз. Дальше что получается? Соответственно, органы плохо работают с этой стороны. Скорее всего, почка не функционирует. Причем здесь почка и позвоночник? Да напрямую. Организм – это электрическая система. И почка, то есть все органы и мышцы получают сигнал от мозга. Мозг вырабатывает электричество. проверим сейчас знаки Ну, вот, проверяем. Вот. Почти идеал. Чуть-чуть, миллиметра два, наверное, осталось. Вот что значит выровняли крестец. Но ситуация сложная, проблема сложная. За раз такое не устранишь. Но вот ощущай что а, поясница между второй и третьей степени склеоза. А, то есть между второй и третьей степенью склеоза а, а, фактически за один раз выбили в первую степень. Чуть-чуть осталась ротация, но все-таки уже просто мышцы деформированы. И дальше ему нужно заниматься в спортзале. Ну, лартос хороший Вдох. сформировался, да? Ну, тут хорошо двинулся. Вдох. Вдох. Вплощение. 1, 2, 3, 7. How much? 2. 2, окей. Вдох. Ну, немножко должно быть, так, чтобы было 6. 6. В этой how much? 0. 0. 0. How much? 2. Двойка. Вдох. Вдох. Здесь? Как much? One. Ага. Uh -huh. This part? Ноль. Ноль. Чуть-чуть. А, чуть-чуть. One? Ага. Mm -hmm. uh -huh. Включились мышцы. Nine. Zero. Ноль. Uh, Здесь? Ноль. Ноль. Здесь? Uh, один. One. Ага. Uh -huh. Один. сам говорю по-английски уже забыл. <laughs> <laughs> Путаюсь як. <laughs> Путаюсь в языках. Тут. How much? No. Ноль. Ноль. Ну, здесь то, что двойка осталась, это еще а, спазм старый. Плюс а, просто воспаление самого нерва еще. Сейчас artist. если Favorites. подождать минут 30-40, а у него... Strong boy. Usually people crying. You're not crying. Вот видите горб. Это, ну так что у него неплохое, то есть он э, C7, T1, T2 позвоночки вытащил, ну и поэтому идет напряжение э, в, в трапециях, да? то есть вот, разгибатель шеи, ну, вот они как торчат, немножко устраняет ротацию до конца. Немножко подвигает еще. Все зажато. 21 год. Информация такая, что уже позвонков, межпозвоночных дисков почти не осталось. Ну, сейчас нам нужно поставить, убрать листеск сзади. Вот основная проблема у всех это листеск сзади. Бифилды электристино. Yes. Yes. Не особо, да, не Чуть-чуть двинулся, но не так Как хотелось бы Ага, окей Вдох, выдох Вдох, выдох Вдох, выдох О, еее Брис, брис. Ага. Есть. Проблема у него там в Don't fight. Don't fight. Брис. Брис, please. Don't fight. Yes. Yes. Don't fight. Трукат неплохая, uh -huh. <laughs> uh, you lose a little bit, uh, blood. You see, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> your face is start to be look little bit blue <laughs> like <this. laughs> Want to sleep? Давление упало сильно? Yeah. Finish, new one. <laughs> okay, please get up, get up and please check how you feel. Is it just... Yes. little bit, uh, yes, because it's nerve uh, with pain and need uh, maybe two, three days for relax, mm -hmm. okay? Yes, yes, because uh, today, Ludmila will work with you and tomorrow, Ludmila will work with you and she will relax this. Because your nerve was like in electric power uh, many years, many years it was problem. И теперь мы его it, but еще... Ну, сейчас по-английски не знаю. Воспалем нерв. Я вам видео с YouTube. С моими упражнениями. Вы должны работать с вашим расслаблением. 3 пусть пьет, да? Омега-3 да-3 пусть пьет. Да-3 тридцать тысяч единиц. Вы пить Магни B6 Магний и магнезиум Магнезиум, да Магний yes. mm -hmm. B6 Синк mm -hmm. Витамин С mm -hmm. 5 грамм коллагена 5 грамм Это uh -huh. -то тоже попьешь, пьет нужен? Нет, не пьет Нужно пить 1 drink 3 раза в день. Когда ты ешь завтрак, 1 тиспун. Вот это вот. Да. Это твой инстаграм. Мы хотим увидеть твою технику. Технику? Да, как ты сидишь? Я вижу, что он не порвался, не какая это You did like this, this is unusual. What was? Maybe in gym, maybe when it это началось? Может maybe car accident, maybe what? <coughs> no. Maybe you fell down from the roof I don't know. Go out from the window. <laughs> uh, -huh. what you, what <coughs> what you uh What you did uh, what you Help in the house? Mm -hmm. А, yeah, yeah, yeah. да, Да, да, таскал что-то. Mm -hmm. Приезжали. Дом, ага. Дом, дом перестановку делали, он нас круче mm -hmm. And after this, uh, start this pain. Mm -hmm. Что-то вообще, ну чтобы это и не значит, mm -hmm. что там было свернуть. Mm -hmm. Это, это какой скручивание надо было сделать, чтобы крестец у тебя вывернул так, что он ушел в бок. Mm -hmm. Ты ну, диван может какой да. Просто интересно даже. Обычно такое бывает, чтобы ну, после аварии. Ну да, что-то там стазом или что-то еще. Такое ощущение, что был какой-то удар, а он забыл, потому что ну может сменить, но вот чтобы так вывернуть самому себе. А почему он этот может компенсировал? занятием, может он как раз-таки компенсировал, поэтому у него особо не болел там. Нет, секунду, то есть он пять лет назад начал, да, говорят заниматься.